Всем огромный привет! С вами на связи снова Анна Камлевская, ваш личный педагог по вокалу. И прежде чем мы перейдем к основной теме данного видео, я хочу рассказать вам об одном замечательном новом канале на YouTube Voice of Marie. Маша снимает крутые видеоролики о вокале, уроки, разборы вокала звезд. Ну, в общем, я думаю, она лучше, чем я, сейчас вам коротко расскажет о своем канале. Вокал это не только про умение красиво петь и классно владеть своим голосом, но это и про раскрепощение, свободу, уверенность в себе и отличное настроение. Я делаю видео в YouTube именно для тебя, ведь ты обладаешь уникальным голосом, который уже от природы звучит неповторимо. Заходи на канал, учись петь вместе со мной, узнавай много нового и интересного в мире музыки и шоу-бизнеса, и если очень захочешь, то буду ждать тебя в своей вокальной школе. До встречи! Я сама с удовольствием посмотрела несколько видеороликов и хочу посмотреть их все. Мне очень понравился канал. Желаю ему процветания, удачи и вам рекомендую обязательно подписаться, чтобы не пропустить новые полезные интересные видео. Я думаю, будет очень интересно. А сейчас мы перейдем к теме нашего видео, как подбирать песни начинающим вокалистам, на что лучше обратить внимание, чтобы песня не была слишком сложной и так далее. Вы Каждый раз практически под любым видео в прямых эфирах задаете мне подобные вопросы. Поэтому я решила снять такое видео, чтобы вы наконец-то поняли, как лучше выбирать песни именно начинающим вокалистам, если вы только начали заниматься вокалом, или планируете, или еще не освоили все вокальные приемы. Итак, для начала я скажу о том, что все песни я делю ну, условно примерно на три категории. То есть легкие песни – это как раз те песни, которые лучше всего подходят начинающим. А дальше есть песни, которые позволяют вам расти, то есть ваша такая зона роста. Но потенциально это те песни, которые вы сможете, ну, рано или поздно, в результате хороших, качественных тренировок, вы сможете достойно хорошо спеть эту песню. И третья категория – это песни мечты. Ну, то есть, возможно, вы эту песню ну, даже не сможете спеть круто, вот так же, как артист, да? Может быть, там, ну, слишком высокие ноты, или очень технически сложные мили вокальные украшения но вы также можете работать над этой песней и тогда случится такой эффект то есть вы будете мучиться париться над этой песней из третьей категории которая песня мечты она у вас будет получаться но ну, так себе но ну, может быть какие-то отдельные кусочки будут получаться хорошо но тогда песни из второй категории вам будут легче даваться ну и из первой вообще уже будете щелкать как орешки поэтому дорогие друзья вот когда вы берете песню вы во-первых, определитесь, какой категории она относится к легкой, песня ⁇ Зона роста ⁇ или песня мечты. Итак, давайте поймем, какие критерии песни легкие, как правило в них нет широкого диапазона, то есть нет высоких нот то есть все, что с высокими нотами или даже чуть-чуть ну, высоковато мы относим во вторую категорию и начинающим не нужно брать песни из второй категории то есть если вы новичок, только приступили к занятиям вокалом берите песни из первой категории значит там не должно быть высоких нот максимум 2-3 приема будет использоваться в этой песне в вокальных приемах, если вы не знаете, что такое вокальные приемы. Посмотрите на моем канале очень много видео на эту тему, прямо и в последних есть, поэтому вникайте обязательно. То есть, даже если вы возьмете простую песню, вам нужно будет разобрать ее по вокальным приемам. Допустим, в песне только вокальный нос, но вам нужно понять, что это вокальный нос, и вам нужно знать базовую технику этого приема, и, конечно же, использовать базовые принципы вокала. Работа, натяжение и точка. О базовых принципах у меня был прям эфир целый. Я где-то здесь вам ставлю подсказочку. Обязательно посмотрите, потому что ну, без этого даже легкая песня будет сложной. И помните, один маленький нюанс. В каждой легкой песне есть какое-то место, какая-то вот подковырочка-заковырочка, из-за которой могут возникнуть проблемы. Ну вот на опыте проверено. да Это могут быть какие-то ритмические вещи, это могут быть моменты дыхания и, и так далее. Да. Может быть, вот там будет один всего лишь переход в микс, но вот именно он не будет вам даваться. Да? Поэтому не раскатывайте особо сильно губу, да? каждому по закаточной машинке. То есть в каждой легкой песне будет нюанс. И очень часто... Мы даже с учениками берем какие-то песни, или они мне представляют и говорю: ну, это, в принципе, легкая песня. Да? Но когда начинаем уже заниматься, выясняется, что там это, это, это. Ну, или хотя бы как минимум есть один пункт. Давайте теперь разберемся. Значит, мы поняли, что а, не должно быть высоких нот, 2-3 максимум вокальных приема, а, вокальные украшения. Конечно, даже в легкой песне, но артист, скорее всего, если он ну, не совсем да, вот не ядец да, таких уже у нас мало на эстраде, а, он заходит использовать ну как минимум вибрато то есть это тот вокальный прием точнее вокальное украшение которое ну практически использует каждый артист вот любого уровня поэтому если вы думаете вот каким вокальным украшением вот прям с самого начала овладеть, возьмитесь за вибрато да у меня есть тоже на канале очень хороший ролик стараюсь опять-таки отсылку сделать вам он сто процентов поможет научиться делать этот вокальный вокальное украшение это Значит, смотрите, вот вы поняли, что у вас в этой песне нет там мелизмов, каких-то сумасшедших, да, сложных, там йодли и так далее. То есть, ну, хотя бы из вокальных украшений хорошо бы, чтобы ничего не было, но без вибрато вряд ли вы найдете такую песню, ну, чтобы прям совсем ничего. И теперь вы слушаете все песни и для себя вот так по пунктам, да? есть ли высокие ноты, сколько вокальных приемов, какие вокальные украшения. То есть, у вас уже сразу должно быть, если есть высокие ноты, как правило, это в припевах все, значит, сейчас вам рано брать эту песню. Дальше, вот, допустим, вы нашли какую-то песню, вам она нравится, вы хотите ее спеть, попробуйте вместе с артистом под плюс ее спеть. Если вы чувствуете, что где-то, ну, допустим, на припеве вам тяжело, у вас там срывается голос и так далее, ну, Значит, пока это вам сложно. То есть легкую песню для начинающих вам должно более или менее комфортно петь. Должно быть такое ощущение комфортное внутри. Вот этот дискомфорт возникает, как правило, из высоких нот. А это уже как бы второй пункт наших песен, нашей градации, поэтому это мы не берем. Ну и, конечно, если вы слушаете песню, ну, это вот у западных артистов вот Селена Гомас мы разбирали, да, там Джастина Бибера. То есть вы слышите, что там вы вообще не понимаете, да, или какие там приемы. Или у нее в одной строчке разные регистры, разные приемы. Ну, конечно, это уже сверхсложная песня, особенно для новичка. да, То есть вот эту песню, ну, точно не надо брать, потому что, ну, вы не сможете ее нормально спеть. И будет разочарование, потеря мотивации. Итак, идем дальше. Значит, давайте пройдемся коротко по артистам у которых, ну, в принципе, достаточно простые песни вот что можно конкретно взять. И потом в комментариях, пожалуйста, напишите ваши варианты, пишите как можно больше вариантов, как можно больше комментариев, потому что я сделаю розыгрыш, будет доступ к одному из моих вокальных курсов видеокурсов. Ну, в общем, победитель получит доступ на месяц к любому курсу на выбор. Количество комментариев не ограничено. В одном комментарии можно писать несколько песен и артистов, можно расчленить все это на разные комментарии, в общем, как хотите. Я выберу победителя, через недельку его объявлю. Поэтому активненько пишите комментарии. Ну, давайте э, начнем. Вот мне кто на ум приходит, да? это Вера Брежнева. Практически все песни достаточно простые, нет там никаких высоких нот. «Светочка Лобода, то же самое. Э, ну, крайне редко вы найдете, а может быть и не найдете песню, где есть какие-то высокие ноты, микс, белтинг, боже упаси. Конечно, ничего такого там нет. Дальше. Некоторые песни группы 312. Вот у меня, допустим, ученица пела песню «Неза... «Невидимка», «Незабудка» все время хочу ее назвать, «Невидимка». Да, пожалуйста, тоже. Лена Терлеева. Песня «Забери солнце с собою». Вот такая стародавняя, конечно, но достаточно простая и для низкого голоса хорошо подойдет. Катя Лель. Ну, пожалуйста, сейчас вот мода возвращается. Зиверт, как ни странно, не все песни, но э, можно выбрать те, которые достаточно будет э, ну, легко спеть. Ханна, если у вас такой не очень низкий голос, а ближе к высокому, вы тоже сможете петь ее песни, э, не особо прям... Ее вокалы забилуют какими-то суперкрутыми вокальными приемами, поэтому можно смело брать. Ну, вот, смотрите, я вам уже назвала несколько человек ну, женский вокал. Да, мужской тут надо мне получше посмотреть, и вы напишите свои варианты. Но, ну, допустим, у Билана, у того же Лазарева есть песни несложные. То есть можно выбрать. Теперь, смотрите: вот, допустим тех артистов, которых я назвала. Вот у вас уже какое-то, ну, сейчас сложилось впечатление, да, вот, ну, об их репертуаре и так далее. И если вы сейчас услышите такое имя, как Полина Гагарина, Ани Лорак, Лорак, да, то есть у вас сразу должна мысль пойти во вторую, а то и некоторые песни в третью категорию. Да, то есть это уже совершенно другой вокальный уровень. да, То есть у них и голос более сильный, мощный и так далее. Да, поэтому вот смотрите, такая история. Ну, в первую категорию еще можно отнести песни Юлианы Карауловой, почему нет. Песни Натальи Подольской. Вот она сейчас, ну, у нее достаточно простой. Что репертуар в плане вокал там Анжелика Варум, ну тоже такая стародавняя, она мне от Подольской навеяла на нее, да, поэтому Смотрите, есть, есть песни у артистов несложные, но помните, что в любой несложной песне будет какая-то подковырка, это прям вот 100%. Будьте к этому готовы и занимайтесь. Значит, песню вы взяли, выбрали, попробовали, спели, все нормально звучит, разобрали по приемам, базовые принципы использовали и все, песня у вас в кармане. Если есть высокие ноты, разнообразие, динамика вокальных приемов откладываем на потом а желательно такие песни разбирать с педагогом. А, надеюсь, это видео было вам полезно. Если вы хотите углубиться в эту тему, если вы хотите, чтобы я прям вам, вот, знаете, конкретно такой списочек составила песен для женского мужского вокала, которые можно брать сначала. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал и, конечно же, пишите ваши пожелания